Дорогие друзья, э, в эфире интернет-портал радиоцентра «Сангейтс». У микрофона Михаил Мелихов и у нас на связи э, два города-побратима. А, вообще это три города, это три города-побратима, если кто еще не знает. Это города Чикаго, Нью-Йорк и Минск. И у нас э, впервые, вообще-то говоря, такая программа. И программа называется ⁇ Мой родный кут ⁇ Давайте мы послушаем небольшую заставку. Мой родный кут ⁇,⁇ Ях ты мне милый ⁇ Забыть тебе не могу силы не раз. Это было быстро, но это в основном для нас, проживающих на территории Соединенных Штатов. Это Ярослав Беклемишев, который находится в настоящий момент в Нью-Йорке, проживающий в Нью-Йорке. Ну, а я нахожусь в городе Чикаго и веду эту программу на интернет-портале Сен-Гейтс-Радио. О чем будет идти речь? Два журналиста, два континента, две разные страны и... Две разные системы, но язык один. И вот впервые в США эфир на белорусском языке. Журналист Татьяна Снитко из Беларуси, из Минска. Это независимый журналист. Я-то буду говорить по-русски, а вот э, Татьяна и Ярослав, они будут говорить по-белорусски. я думаю, что это будет интересно тем людям, которые еще не забыли белорусский язык. Одно событие, вот для меня это было событие буквально на границе, поскольку прямо после этого события я, так сказать, уехал в Соединенные Штаты. И оно как-то для меня прошло достаточно незаметно. Я говорю о том, что произошло в декабре 1991 года в Беловежской пуще. Это знаменитое соглашение, это Советский Союз развалился и, во-первых, дорогие друзья, независимые журналисты, Татьяна Ярослав, здравствуйте. Пролетание. Добрый день, витаю вас. Вы не могли бы вот немножечко по очереди или вместе вот рассказать об этом событии, что этому предшествовало? Вот с этого начать мы хотели бы программу, а дальше вы уже, так сказать, поплывете в вольное плавание. Дякую, Михаил. Ну, Татьяна, кто первый, как ты думаешь, когда мы уже укранаемся от подей девяносто первого года? Я думаю, Ярослав, что Липий починай ты. Почну я, добро. Да. Я не могу не констатировать ты подей у своим жизни, потому что в девяносто первом году я занимался, ну, скажем так, ничем иншим и тому развал Советского Союза для меня произошел. Ну, як развалился и развалился. Все, коли не будь разваливается, тому Советский Союз повинен был развалиться неколи. Это уже все уже у все разумели. Але потом я сутыкнулся с этой проблематикой коли калі... Несколько разу интервьюировал Станислава Шушкевича. Татьяна ведает кто? Михаил ведает кто? такие таки Станислав Станиславович? И он в одном из интервью ну не как як... отчинил диверцию пратаемная, скажем так. И он сказал, что саправды яны у Беловежской Пушки не ведали, что это все скончится. Уже чему так отрымался? И он сам... Может, ну, як бы, як бы не разумея, але настолько нечаканно, яни, не, не поставили подписы под этим домовлением о денонсации Створения Советского Союза, что не видели кому телефоновать. По-перше, телефоновали, По телефоновали Горбачову До Горбачева не было махчимости никакой. Там система обеспечения такая, что просто не немахчима. Ничего не отрывался. Тогда Козыров, министр замежных справ России на той час, уже у России на той час, только что подписали они а Советского Союза, заявил, что будем телефоновать Бушу Старейшему. И они Телефоновали у Белый дом, и там был только один телефон у Козырова на руках. он телефону у Белый дом, и Каша, я соправдываю их. Это то, что Станислав Станиславович рассказывал мне. Ян телефонует у Белый дом, и Белый дом отказывает судебно кто кто вы что вы и он каже, я министр замежных справа российской федерации блога советского союза козыров мы только что подписали домову а, а, про денонсацию союзной со, со, союзной той бумаги которая была подписана коли там в другим году мы денонсировали советского союза больше нема на что ему отказывая я не знаю там який яки человек того боку был, э, кажется, что «Ну, тогда я Микки Маус и больше нема Голливуда». Э, тым не меньше Козыров связали с Бушем старейшим, и Буш э, познал перши про то, что Советского Союза больше нема. Э, вот. Коли про Гэта познал Горбачев, э, не глядяши на то, что до да его саправды не можно было телефоноваться. Да это э, был гнев э, ну, я не знаю, какие межи ведают той гнев, что Горбачеву по этому поводу казал усим, и Ельцину, и Шушкевичу. То есть, получается, что Буш узнал об этом первым, а Горбачев этого, который сам-то и развалил все это дело, он, ну, естественно, этого не знал. Ну, ну так. <laughs> так отрывался, фактично. <свят> Ясно. А ну, вот, вот Татьяна, она это, это событие помнит или нет? Конечно, я помню, ой, пробачьте, я сбилась на русскую мову. Я думаю, я помню эту падзею, але я ее не вспомнила тогда, як журналист. Речу тем, что я была студенткой третьего курса журфака на БДУ, и на той момент я находился в академическом отпочинке, потому что у меня был маленький дитя, грудная дочка была. Але я отсочвала падзеи и... Меня порадовала эта подея, скажу вам щиро. Потому что, когда я, когда я была просто студенткой, то на первых курсах я активно разваливала Советский Союз. Ну, скажу вам так. Ага. Ну, Понятно. Так это и... был не Горбачёв, как выясняется сейчас. Нет, это был, напыло, не а все таки были Ельцин и компания. в чем полегало наше разваливание? Мы ездили в Вильню. Мы ездили в Вильню... Просто погулять по Вильню. Ходил такий вельми добрый тягник, какие за три часа доводил нас до Вильни. Вильня а это, это не Вильня, которая в Беларуси, Вильно. Это... Да? А это Вильня, это город Вильня. Это... Так, это Вильнюс. Так. Виль... Виль... Белоруссии... Вильня одна сдается. Вильня одна. Беларусский Вильнюс это Вильня. И за все это, дарой, Татьяна, из-за учетных это был беларусский город. он зараз литовский, а Али там шмат белорусов, и это шмат. такая белорусская мекка. Многие белорусы мают шенгенские визы только для поездок в Вильню. Кали, так уже мы закранили это питание. Так вовсе. Мы привозили из Вильню розные листолки, улетки, саюдиса, конечно, там. Были, вернее, циковые артикулы у газетах местных литовских, независимых, несоветских. Восемь мы все это привозили, читали в интернате БДУ, обмярковали. У нас такие были дискуссии просто, на всю ночь про независимость, треба нам независимости, вовге, про историю Беларуси мы размалывали, про культуру. И просто потом, когда до всего это дошло, они как на свои такие, асабистые справы, то раптом Раптом Советский Союз развалился, и мне это порадовало, скажу вам с я э... и до сих пор радует. Ну так, мне это радует, але на жаль, зараз, моя края трошки не на том шляху, який, я думаю. Так, вартай, ну, на ну, мы не о политике, естественно. нет. Не. не о политике, але, даруйте, чем меньше империй, э, тем лучше жить у свете, мне сдается, так. Тем больше таких империй, как Советский Союз и как сучасная Россия. Я просто хочу додать про Вильню, потому что я был на этом э, ведомом перевороте, э, э, когда десантники брали в телевизию и вижу и там соправды были такие были такие проблемы что вильня не могла не отвалиться тогда от советского союза я просто бачу я тогда проехал на телестудую до их и я проезжая десант на батареса псковская дивизия тогда стояла бы стояла уведена была и просто из кулемета кпвт отстрельвая ну сдается ну, может, одну обойму просто по будинку. Есть там люди, нема там людей, никого это не хваливало. В тот момент, я так разумею, с российской стороны. И после этого, как разумела, Вильня, должна была отвалиться уже от Советского Союза, с этого и начался развал. Таким чином, это студень 1991 года, когда начался развал Союза. А уже, уже так под, под э, конец года это развал и ми <смех> убыть. <мегу> <смех> я хочу додать пару слов про те эпидемии. Я про них не знала, потому что я находилась в этот час в роддоме на улице Володарская. И как только меня выписали, я вошла до дома и убачила у нас на столе свежую газету, мне помню какую. якую. Там были фото <смех> там были описание этих подей присутничало, вельми короткое, але это меня, конечно, вельми уразило, и тут я доведалась, что частка моих сябров и знайомых находилась там. Ну, конечно, я переживала, але ну, не настолько мощно, в огуле падеи 91 -го года, уключно с Вильней, уключно с путчем, який был у жнил, -ни? Мне заспели в такий час, что детенок был маленький, там ночи были без сон, шмагат разных хлопотов, и тому я, может быть, переживала не у такой великой ступени за все это, у какой могла бы, я была абсолютно вольным человеком. Больше зато то, я, я не поехала туда только по этой причине, что я не могла оторваться.